Ага, 12 марта у нас скважина номер 9 получается в этом сезоне в котельной будем бурить здесь у нас больше 20 метраж вот как-то так трубу пойдем вот фильтр у нас лежит пойдем размотаем трубу из глина Здесь бентонит, здесь один песок Особенно в начале песок Метрах на пяти, где зеркало И как правило потом он схлопывается В этом месте на пяти метрах Уже не раз такое было ну, Глина пошла Настоялась Хорошая глинка Старая глинка огромная там А это бентонит пошел Ага Микс. Александр Буровой. Э, бармен. Миксует. Миксует. Бентонит с глиной. Фух, процесс были не идет. Пробурили 15 метров. Ловим песочек. Фу, все, пробурили. Первый запуск. Вода пошла. Слегка. Обчитались, что со штангами Пробурили 30 метров здесь стали на 22 Потому что все бывает в бурении И на старуху бывает проруха О, ништяк Качает да. Нормально качает 13 марта Приехали на Скважину у нас получается десятая скважина. Вчера мы бурили вот в доме. Ночью закончили. Отсюда идет завод в дом. А сейчас будем бурить на улице, на полив вторую скважину. Сейчас покажу. Сейчас вчера мы его тут бурили. В котельной. Вот она наша скважина. Вчера промахнулись Штанги неправильно посчитали 8 метров лишних пробурили Но встали выше Пробурили 30-очку Встали на 22 Такое бывает, ничего страшного Прокачали, водичка все пошла, откачалась Сейчас будем на улице бурить Леха, здорово, ты что тут делаешь? Как сам? Как универсал? Ничего Чё ты, не бреешься? Отращиваешь, да, бородка? Ну, давай, отдыхай. Процесс бурения у нас продолжается. Загнали мы три трубы, три метра, накрутили третью. 4,50 будет. Замесили бентонита, глины. Вода у нас в сторону бежит со вчерашней скважины, с новой, которую пробурили. Тут глинка у нас, все по фэншую. Фильтр растянули, чтобы разрежался Был ровненький Кабель у нас сегодня хорошее сечение Такое прям Все отлично Грязь у тока Сверху земля снимается, а внизу еще промерзшая Машину загрузили 22 метра пробурили Вторую скважину Первую здесь бурили вчера Вторую на полив Сереги пробурили на улицу уже слышу вода пошла. А, пошла серега обладатель двух скважин теперь счастливый, счастливый ага на полив еще одна ага. красота это мы бурили вот там он Сейчас прокачивали, уже выключили насос. А это качает вот с дома. Вода. Вчера, которую скважину делали. Все, скважина номер 10. пробурена Завтра едем на одиннадцатую.